Мы находимся в селе хлебороб у нас четыре с половиной сотки земли и вот такой вот дом дом по каркасной технологии с блочным заполнением 77 квадратных метров с ремонтом мебелью и техникой также у нас есть баня такая вот здесь купель и сама баня Баня свежепостроенная. Тут у нас душ. И сама парилка. Участок с небольшим уклоном. Высеен гасончик. То есть Сейчас мы зашли вот из калиточки. Также у нас с другой стороны есть подъезд к дому. И место. На одну машину, вот он. Зайдем в дом. Здесь у нас входная зона. Дальше у нас кухня-гостиная. Закуточек кухни. Очень компактное, все встроено. Столовая зона. Сцена отдыха. Здесь у нас... туалет с инфракрасной сауной еще одна только с душевой коленной поднимемся наверх у нас получается спальная зона Рабочая зона. Смотрите, как много места для хранения. И вот такой вот диванчик с синтезатором. Здесь у нас еще есть один туалет наверху. И раппины. Все мебель в едином стиле сделано заказ такой вот балкончик сюда мы видим как раз таки участок баньку и все это за тринадцать миллионов шестьсот тысяч